Загорают, дети шутного. Не надо. У вас этот надзор будет и заебет. Не надо нихуя. Не, не выкладывай а... никуда. Почему? Это потому что гонять где тогда и сюда что-нибудь будет. Одозревать будет. Так у вас тут может и сеть и стоять. Не надо ничего. Друзья, поджигатель из меня никакой. Хотя когда-то я этим любил заниматься в детстве. Друзья, вот такая вот рыбина. Маленькая. Малюсенькая